Всем привет! С вами Кити ЛПС. И сегодня я снимаю тег, который называется ЛПС Тюбер И его мне передал канал Миник ЛПС. Давайте же начнем. Итак, первый вопрос это дата создания вашего канала. Дата создания моего канала 3 ноября 2014 года. Но ну, день рождения моего канала я отмечаю 6 ноября. Потому что именно тогда я выпустила первое видео. Когда вы начали увлекаться ЛПС? Еще в далеком-далеком детстве. Сколько лет было, не скажу, но... Где-то около 7 или, может быть, 8. Как вы узнали об ЛПС-блоге? Ну, если вкратце, то я поздорила с одной девочкой, она оказалась ЛПС-блогершей, и именно так я узнала об ЛПС-блогинге. Сколько ЛПС в вашей коллекции? 15 плюс-минус десять. Каких популярных ЛПС-блогеров вы смотрите? Я смотрю ЛПС Анюту... Хинамори, Аксиому, Настю Смайл смотрю, да, она сейчас уже вроде как годные видео делает, Алинку ЛПС смотрю, вроде как все. Какой жанр полос сериалов вам больше всего нравится? Если смотреть, то, конечно же, фэнтези и романтика, а если снимать, то романтика. Романтику снимать легче всего, ну ладно, у меня тоже об этом есть видео. Какой ЛПС является символом вашего канала? Есть у вас самый любимый ЛПС? Моим самым любимым ЛПС является Дженни, и она, собственно, символ канала. Сколько подписчиков вы хотите? На данный момент моя основная цель это 10 тысяч. А там посмотрим. С кем из блогеров вы общаетесь? Ну, я общаюсь с Настей 182, Studio Punk, ну и с Настей из канала Генри Продакшн. Извините, если кого-то забыла, я не специально. Какая форма петов вам больше всего нравится? Мне нравятся стоячки. И не потому, что они такие все популярные бла-бла-бла. Ну, просто форма у них хорошая. О каком ЛПС вы мечтаете? Я мечтаю о сером коте с э, черной подводкой глаз. Кому передаете этот тег? Ну, передам я его, наверное, Генри Продакшн. Почему бы и нет? Ну что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. А также же, в официальной группе ВКонтакте. Всем пока!